Новое изобретение западных ученых – молоко из личинок насекомых. Радует, что ученые доходят до такого прогресса, ведь плохо мы относимся к подобным продуктам. Только потому, что для нас насекомые – это мерзко.